сняли обшивку поролон аж булькает как говорят типичная проблема крыши с панорамой окисел тоже все мокрое. Снимаем блок цифровой, точнее блок управления цифровой аудиосистемой G525. Вот он. Обычная болезнь, как пишут люди, когда перестают работать MMI, машина с панорамой заливает блоки. То есть вот это -вот -вот все мокро. Мокро просто. Просто труба. Кобеля он тоже мокрый. Как показывал, окисел. Или плесень. Назовите ее как угодно. Откручиваем три торкса. Раз, два. А где-то тут а третий. Вон он. Ну и потом, естественно, расстыковываем все, что там будет. Это шланг слива с панорамы правый задний есть также с той стороны вот тут а и два впереди когда начинает течь крыша или этот шланг вот отсюда вода льется залила товарищу блок акустики блок акустики сейчас на перепайку под ремонт Тут кругом мокро все, вода, сами понимаете, блоки, навигация и прочие блочки, которые тут присутствуют. Все это может накрыться медным тазом. Временно вставил закольцовку оптической шины, чтобы ММА и работал. Передвигаемся временно, без звука. Далее. Сняли эти обшивки. Сонтой стойки. Сейчас снимаем вот эту обшивочку. Вот эту. Потому что вода еще умудряется в багажник подбегать в закрытом положении. Сейчас будем смотреть. Заодно покажу, где он чистится, как и почем. Выдергиваете эту заглушечку, точнее, декоративную планочку с вот этих щетчков. Потом снимаем вот эту обшивку. Она на трех клипсах. Залазим и по одной, первую, вторую, третью с помощью лопаток выщелкиваем. Откручиваем третий торкс. Будьте аккуратны с белым потолком, как обычно бывает. Тут вот он весь замазаны. Это не я сделал, конечно. Потом хим чистить придется. ну ладно. Все вот эти заглушечки чем-нибудь тонким подковыриваете Откручиваете два вот таких болтика торксом Т-25. Куда он делся, показать хотел. Да что такое? Вот. т двадцать Т-25 открутили раз-два и с силой выдергиваете с этого крепления откручиваете вот, эти, вот это крепление раз-два вот крыша бродит не разбирать лень мне надо залезть вот к этому шлангу ага. где он там через телефон так вижу а через телефон что-то не вижу вон он беленький вот. для этого мне придется кусок этой крыши опустить побольше Эту сторону кому надо разбирайте. Мне она не нужна. Мне достаточно будет с этой стороны. Вон там фиксаторы на люке. руку чуть, бабах. Но если полностью надо снимать, то берите специальный инструмент, такой буквой Г. Он загоняется туда, ведется до упорчика, до того, как фиксатор найдете, потом вниз дергаете. Мне это говорю не надо, мне он добраться до дренажа слива. Вот этот зверь, силиконовый, одевается на тот состав, Вот черненький. Вот он, промеж белых трубок торчит по центру. Вон там, даже не знаю, как показать. получается смысл он там стоит немножко криво то есть не вот так ровно а вот так криво почему может когда переполняется сток крыши он начинает подтекать сверху и по шлангу опускается вот сюда тут течет герметики вот, вот сейчас поставлю вот, посмотрю эффект обмазал это друга герметиком сейчас еще пройду изолентой потом намажу герметиком он тот сосок повторяюсь вот этот сосок стоит не прямо а чуть вот так наискось мне кажется что как раз из-за этого из-за этой кривизны подтекает сейчас сделаю потом налью ведро воды на крышу буду посмотреть топим лед на крыше или обливаем водой Вода как раз заливает блок. А на рычаек, который течет. Дренаж крыши я заделал бы удачно а вон там вдали где два проводка коричневых подходят в левом верхнем углу не хотелось бы снимать всю крышу но боюсь Половину придется снимать точно. Так что имейте в виду. Вон, видите, капелька воды. Вон там. Вон она. Короче, история веселая.